Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Городниченков, я руководитель школы скорочтения и развития памяти. Мы работаем в Самаре, Итальяте и онлайн через интернет на весь мир, на всю Россию. Я сейчас хочу провести краткую экскурсию по нашей методике, по нашему методу обучения, по нашему офису. Сейчас за моей спиной идут занятия, у нас как раз занимается одна из групп. Ваш ребенок сможет примерно в 3-4 раза научиться читать быстрее, чем до наших курсов. Второе, мы занимаемся развитием памяти и внимания. Третье, мы занимаемся развитием коммуникативного интеллекта и развитием уверенности в себе. То есть бывают такие ситуации, когда Необходимо наладить отношения с одноклассниками, вести себя более уверенно, отвечая у доски. Иногда необходимо наладить отношения с педагогами, иногда даже с родителями. Наши психологи занимаются параллельно еще и этими вопросами. Вообще, самое значительное отличие наших курсов от многих других связано с тем, что у нас психолог и родители находятся в очень плотном контакте. У нас есть система индивидуальных консультаций, поэтому и перед занятием, и после занятия, Занятия. обязательно с несколькими, но ну, с двумя родителями до есть с двумя после психолог общается углубленно именно по поводу вашего ребенка. Плюс у нас есть система закрытых чатов в социальных сетях, Ну, например, в социальной сети ВКонтакте у нас родители объединены в один чат, где они 24 часа в сутки могут задать психологу любой вопрос, который у них возник во время курса и по поводу обучения и по поводу вообще школьного обучения, и нашего обучения, и по поводу методик, которую мы используем, и психолог в течение 10-15 минут очень оперативно на все вопросы отвечает. Если вы посмотрите отзывы родителей, которые они нам сами же там же в контакте пишут, они выложены в нашей группе, многие родители отмечают вот именно вот это как огромный жирный плюс в нашем обучении, что в любой момент вы можете получить ответ на любой самый непонятный, самый трудный. Трудный вопрос для вас. Для этого не надо ехать специально, встречаться с психологом. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок быстрее делал домашние задания, чтобы он был более уверен уверен в ситуации, например, при ответе на доске или в ситуациях экзамена, чтобы он более легко мог подготовиться к ЕГЭ, чтобы ваш ребенок мог успешно учиться в УЗИ, особенно в сложных специальностях, таких как медицина, юриспруденция, программирование, IT. На управление и так далее То есть Наши курсы помогут в этом Я сам когда-то обучался на курсах скорочтения Когда мне было 11 лет И это мне значительно помогло и в школьном обучении И в вузовском обучении Когда я обучался на психолога Очень часто с моими однокашниками Мы Однокурсниками готовились вместе к сессии. И я видел, буквально видел, что я ко многим заданиям готовлюсь на порядок быстрее, чем мои однокурсники. И это мне, например, помогло обучиться и получить красный диплом в ВУЗе. Более того, одна из моих курсовых работ была признана лучшей работой в России в 1997 году. Без курсов скорочтения вряд ли я смог бы так, так, так же эффективно работать с информацией, готовиться к сессии, заниматься научной деятельностью. Наши курсы существуют уже 15 год, за это время мы очень серьезно нашу программу усилили. Через наше обучение прошло примерно 8234 человека, в основном это дети, хотя взрослых мы тоже обучаем. И, на наших сайтах вы можете посмотреть тысячи видео отзывов. Зайдите в нашу группу, например, ВКонтакте, зайдите, найдите нас в Инстаграме. Вы увидите тысячи видеоотзывов тех родителей, чьи дети у нас уже обучились. Очень часто к нам приходят родители, у кого дети профессионально занимаются спортом, и у них крайне мало времени на выполнение домашних заданий. Также очень часто обращаются родители с тем, что дети просто не любят, не хотят читать. Их нужно заставлять читать из-под палки. Родители не могут самостоятельно, в одиночку справиться с этой проблемой, но это закономерно, потому что есть так называемый закон э, второго лица, потому что те люди, которые близки для нас, как это ни парадоксально, они э, не являются для нас авторитетом ну, в каких-то сферах. Они могут нам навязать свое мнение, но авторитетом все равно при этом не являются. Я, например, своих детей в этом в плане тоже не могу обучить скорочтению, хотя я, конечно, владею методикой, мы занимаемся по моей авторской методике. И я своего ребенка обязательно отправлю вот в такую группу, которая сейчас идет. Потому что только в группе можно организовать групповое обучение, когда дети влияют друг на друга так, что ребенка просыпается желание, ему становится интересно. Именно поэтому мы крайне редко занимаемся индивидуальным обучением, только если для этого есть какие-то ну, особые условия. Потому что в группе обучения намного более эффективно, чем один на один с психологом. В этом еще очень ну, значительное наше отличие от других курсов. И а, третье наше отличие от любых других курсов в том, что мы очень широко применяем игровую систему и в обучении, и в мотивации. То есть мы используем разные мотивационные уловки, разные наклейки, фанты, игровые деньги, а, ситуации... Когда, вот вы сейчас видите, дети разбиты на две группы. Эти группы, выполняя задания, соревнуются друг с другом. Поэтому им становится интересно. Индивидуально с психологами и с родителями это организовать практически невозможно. Поэтому крайне высокая эффективность достигается только в групповой работе. Если, повторюсь еще раз, вы хотите, чтобы ваш ребенок получил в руки инструменты, которые ему помогут стать успешным. Не только сейчас в школе, но и, возможно, потом в УЗИ и вообще в жизни в целом, чтобы он построил успешную карьеру в какой-то профессиональной деятельности, которую он для себя изберет. Приходите на наши курсы, у нас есть система бесплатных занятий. Мы индивидуально с вами проведем занятия с вами с вашим ребенком. Протестируем его, это занимает немного времени и вас абсолютно ни к чему не обязывает. И развернем для вас, как наши курсы могут действительно быть полезны вашему ребенку. Вы сможете тогда оценить, подходит вам это или не подходит. Хотите вы, чтобы ваш ребенок научился действительно быстрее читать или... По каким-то причинам вам это не нужно, в итоге вы это сможете решить, посетив наше бесплатное занятие. С удовольствием вас жду на наших курсах. Я Дмитрий Городниченко, руководитель школы скорочтения и развития памяти. До встречи!